Здравствуйте, друзья, сегодня 9 мая, праздник, но праздник особый и к нему нужно еще много-много раз подступаться, чтобы понять всю глубину этого дня. Наша история непредсказуемая, и вот каждый раз, каждый год растет наше сознание, понимание, и мы открываем все новые-новые грани своей истории, в том числе и войны, Отечественной войны или Второй мировой войны. Сейчас, как это ни странно, то, что происходит сейчас с нами в мире, вот эта пандемия, масочный, вот этот вот, масочный режим, это сокращение населения до одного миллиарда и так далее. Как это ни странно, тесно связано именно с событиями Второй мировой войны. Мало того, это связано с событиями и Первой мировой войны. То есть в 20 веке, в начале 20 века уже начала работать программа уменьшения количества населения на планете. И поэтому Первая мировая война ставила одной из задач уже уничтожение большой части населения. И уже стали применять массовое оружие. В частности, химическое оружие было впервые применено именно в Первой мировой войне. И погибло очень много людей. Но особый был настрой на то, чтобы уменьшить количество населения на Вторую мировую войну. В Первую войну как-то была репетиция, как говорится, генеральная. А вот во Вторую мировую войну уже пошел процесс более глубокий. Мало того, было сделано многое силами сдерживания, назовем это так, это вообще-то такое название уже сейчас можно сказать официально, это сила сдерживания, это те, которые заинтересованы в управлении планетой, в управлении людьми, в управлении цивилизацией, которым нравится им и хотят э, управлять всем, что на Земле происходит. Так вот, Силами сдерживания была разработана программа, и вот репетиция была. Первая мировая война, второй, ко второй мировой войне готовились уже более серьезно, готовили лидера, который может навести на земле такой вот порядок, который им нужен этим силам сдерживания. Правда по ряду причин Гитлер пошел несколько другим путем не совсем тем, которым хотели силы сдерживания. И в результате пошел несколько другой процесс. Но тем не менее, он большую роль сыграл в том, чтобы уменьшить количество населения на планете. И Германии оставалось буквально несколько месяцев, несколько месяцев, чтобы произвести испытания и взорвать первую атомную бомбу. В Германии уже были ракеты, которые могли нести ядерный заряд. В Германии уже были реактивные самолеты в конце войны, в 45 году уже это все... То есть готовили из Германии действительно э, страну, которая бы управляла миром. А, а им, в свою очередь, управляли бы те, кому это, кто и хотел управлять миром. То есть, по сути... Э, Вторая мировая война была, это уже была программа против человечества. И эта программа продолжала дальше работать и после войны. Уже сразу после войны была создана Всемирная организация здравоохранения, ООН, которая тоже стала системой управления планетой и так далее. Но вернемся к войне. Так вот... Здесь надо особо почувствовать и понять, какую великую роль сыграли в этой войне наши прадеды, наши деды, все те, кто участвовал в этой войне, независимо с какой стороны, там, стороны Второго фронта или там, Соединенных Штатов, Великобритании или Советского Союза, и те, и другие отдавали жизни за то, чтобы... Этот новый мировой порядок не наступил. И эта программа сокращенного населения не состоялась. Но она не состоялась во время войны, но уже в конце войны пошел заход в, новое, в новый процесс сокращения населения. И первым, первыми ласточками стало уже это. Взорвали, когда взорвали две ядерные бомбы над Хиросемой и на Нагасаки, над Японией. То есть, по сути, мы не переставая из Второй мировой войны, могли перейти и в следующую войну, уже ядерную. То, что Соединенные Штаты уже имели тогда. Уже, и тогда уже не Германия, а Соединенные Штаты могли бы управлять миром. То есть, вот так надо увидеть всю эту композицию этого этого процесса и понять, что насколько насколько все взаимосвязано, насколько сильны наши были дух наших тех солдат, тех офицеров, генералов, которые не осознавая того, они творили на земле вот этот вот э, замечательный процесс, э, останавливали Вторую мировой войну, не допустили Третью мировую войну тем, что они восстановили э, другой порядок, уже порядок более добрый на земле, и не дали реализоваться той программе, которая уже тогда начала действовать. Видите, программа та, которая разворачивается сейчас через э, коронавирус, но ну, коронавирус сам по себе он не страшен, дело не в нем. А дело, что вокруг него, это он просто используется для того, чтобы людей вогнать в страх и не допустить того, чтобы люди осознали свою мощь, свою силу, чтобы они жили в страхе и жили маленькими, маленькими людьми. Но тогда, и тогда можно ими управлять. Так вот, друзья мои, сейчас самое важное – не бояться. Самое важное – не поддастся страху. Самое важно поверить в свою мощь, в свою силу. Самое важно поверить в любовь и жить в радости. И вот это вот, вот видите, как вокруг этого праздника 9 мая сколько всего переплетений, сколько можно увидеть взаимосвязей и исходя из этого и относиться к ним И вот как к нему отнестись? С одной стороны, действительно, это праздник, это благодарность. В этот день нужно выразить благодарность всем тем, кто Участвовал в этой войне и победил. Победил ту силу, которая могла привести цивилизацию к новому порядку, как тогда э, э, говорили нацисты. И этот новый порядок, это был бы геноцид. Геноцид практически над всей планетой. Вот. Благодарности. Поэтому мы празднуем все-таки День Победы. Во-вторых, надо понять, что мы... Наследники своих прадедов, отцов, дедов, мы должны тоже задуматься, а что мы делаем, а как мы живем. Они отдавали жизнь. А вы готовы что-то сделать для планеты, для цивилизации, чтобы она жила счастливо? Пусть этот праздник станет точкой отчета вашего нового сознания, ваших новых шагов в развитии себя, в раскрытии своей любви, уважения, благодарности ко всему и ко всем, к единению со всеми народами, к единению со своим родом, со своими близкими, с соседями. То есть максимальное уважение и любовь ко всем людям. Это та база, на которой может вырасти наше общество и быть счастливым. Итак, друзья, поздравляю с праздником, с праздником, и постарайтесь почувствовать, понять эту глубину. Я сказал только маленькую... Часть зарисовку сделал небольшую, постарайтесь увидеть, почувствовать в себе какие-то другие отклики. Я веду этот, э, этот эфир, да, эфир, веду этот эфир с потока жизни на Мальдивах. Вот здесь Диана сейчас показала всех нас, мы здесь все сидим, и мы поддерживаем, поддерживаем. Всех тех, кто сегодня празднует, кто сегодня радуется, со слезами на глазах. Мы практически в каждой семье вот здесь сидящих, в каждом роду здесь сидящих есть погибшие во Второй мировой войне. И это почти на всем пространстве не только Европы и Азии, но и мы встречали... Таких, такие семьи, где погибли и в Австралии, и в других странах, когда бывали там, по сути, это действительно был, была мировая война, и она шла между силами сдерживания, по сути, и теми силами, назовем светлыми силами, которые вели и ведут нас к счастью. Благодарю вас с праздником!